Может, сказка, может, быть. Раньше ели все кобыли и паслись, как кони. Просыпайся, Соня. Исторический пример. Жили-были в СССР без горя и мытарства, да в тридевятом царстве. Что ковыль, какой ковыль? допустил да в глаза я пыль. Вынимал, чтоб до экстазу. Суть этого рассказу. Территория была далека, а не мала. Открывайте уши. Треть, не меньше суши. От мотыги до ракеты, Теоремы там, санеты. Первый в космосе мужик. Вот как жили, просто шик. Не ходили мы войной, Но колезут лезут, Примем бой. И давили гадов, Если было надо. А мужик у нас, медведь, Никому не одолеть. И били супостата, Кирзачом, позаду. Отдыхали мы в Крыму, Взяв путевку, не одно, На черном побережье, На Байкале, реже, И что более по мне, Отдавали долг стране. И что мне-то не скажи, Неприступные рубежи, Значит, строй, сажай, паши, Ого-го, пшеницы, ржи, Овцы, куры, козы, мясо, Без вопроса. Океан лесной тайга, в ней изюбри рога, Сахатые медведи, эх, на охоту едем. И случилось, что теперь? Перевелся всякий зверь? Да вообще обидно, что тайги не видно. Не поверишь сейчас, сынок, но пошел в стране заскок, хотим, мол, демократию, вступаем в сущую партию. Чем больше партий, хоть мельчей, Тем демократия сильней у нас в России будет. С ума сходили люди. Из-за говорили говорильни опустел вдруг холодильник И товары с полки, будто съели волки. И налево, и направо торговать давай державой, Да горбатые мишка, сука, за ковришку. На российский напирог поразинули роток. Америка с Европой, череноком в жопу. И бандиты гопота все тащили сволота. Да что более горе президенту Борю. Этот Бахус услужил, Срал Россию, жрал, допил сам из мелких бесов. Служил чертями мессу. И в присядку да подводку на экранах драл он голодку. Свой для всех парашников Дебилой страшненький Под водяру да на шару Долго правил демон старый Лес Китая витал Европу дав в глубокую мажжопу И в заемное болото Чуть не потонули что ты Но пропив свое здоровье президентство сбагрил Вове Здесь обрадовались мы Олигархам всем крам Ты сейчас порядок набедят Вовка же не идиот так друг другу говорили, Были словно в эйфории. Двадцать лет, как один миг, А народу все тот же фиг. Ту же дули, только круче. Вовка бурьки то не лучше. Факт, что Вовка круче врет, И за ним народ идет. Золотой запас, карман, Продан нефтяной фонтан, И повыкосили лес. Да, покруче Вовка без. Золотые себе сральни, ведь все наше изначально, но замылено, забыто, от народа все сокрыто. И за тридцать тогатков растащили, будь здоров, и Россию трали Ах, На себя переписали. Между прочим, получилось, что нам рабство обломилось. Мол, бери сколько захочешь, рабством Вовку защихочешь, рабством всех пристыдишь. Одевай ермо, малыш, и вперед пахает трудись, сказка просто, а не жизнь. Сказка это или были, знает тот, кто жрет ковыль. Под шумок рабов рожает, вовку с Димкой выбирает. Даст российский весь народ с голодухи силой жрет А там давятся икрой, кто стоит за нас горой. Тот, кто думает за нас, кто подпишет сей указ. Кто петлю нам в думе мылит, Чтобы сказки стали былью. Вот здесь можно закруглить. Быть России или не быть. Олигархов прокормить легче, Закопать, убить. Мы законного царя расстреляли, Что же зря, Чтобы из этих упырей тысячу новую царей. Так что ты, сынок, не спи И включай свои мозги. Как все это исправлять, Безо всех, свиней изгнать. СССР не СССР, ну, Ермо, на кой нам хер? Да, историю мужик, как штыком писать привык. Что, сынок, поверь, и дочка, на раз-два и будет точка. Задрожала гнида, враг, разглядев кровавый стяг. Понабив свои карманы, разбегутся тараканы и из-под плинтуса штыком. Ковернем мы их потом, чтобы смыть клейма позор. Поднимайся, Русь, в дозор. Ведь вокруг не дремлет враг. Все, закончу где-то так. Был или не был, сказка, ложь. Сам себе ты не соврешь. Что посеешь, то пожнешь.